Мы говорили как-то уже, что все эти оптимизации в конечном итоге приводят к каким-то негативным последствиям и ухудшают качество жизни в нашем совхозе. И про школу, и про дом культуры можно перечислять и какие-то новые теперь компании, которые убирают старые, старую часть поселка. Uh, Павел Николаевич, ну вот uh, информация о том, что еще и хотят здравоохранение как-то оптимизировать нашу амбулаторию. Ну, это, кстати, относитесь? не первая попытка uh, так называемой оптимизации. Но вы правы. Все реформы, в конце концов, которые проводились за последние там 30 лет, они только ухудшили жизнь населения. И мы противостояли этим реформам. Мы почему uh, такое успешное предприятие? Потому что мы по социалистическим принципам, uh, по принципам социализма работаем. Вот. А поликлинику, если вы нет, вы наверное, не знаете, позже появились, мы построили в 2008-2009 году. И полностью ее оснастили. Вот. И все, что там находится, за исключением рентгена, там, все остальное принадлежит совхозу. — Делали репортаж. Вот. — Да, и мы несем, конечно, убытки, связанные с ее содержанием, потому что коммортизация там больше 5 миллионов, а вся аренда стоит 4 800, потому что самая низкая размер аренды ну и они и этот не платят именно потому что медицина не только в районе но вообще во всей области загнана в тупик по сути своей потому что одноканальное финансирование бюджет ничего не хочет делать не помогает вот, вот эта вот оптимизация довела до того что ты не можешь помогать к врачу вот. ну, то есть хуже чем скажем так у нас, наверное, только еще на окраине не знаю, страны. Вот. Но, несмотря на победные реляции, что мы лучшие, хотя никто этого не видел. И мы как-то вот на этом фоне выглядели очень хорошо. Именно потому, что когда-то нам удалось был такой министр, была такая министра Суслонова, не, на, не помню, считаю, помню, которая пошла нам навстречу и сделала из нашей поликлиники автономное учреждение. И мы смогли ну, сохранить весь коллектив, даже путем того, что мы там давали им квартиры, всячески помогали, доплачивали к зарплате. Коллектив стабилен. Вот. Ну и после выхода с Услоновой по один и два раза они пытались присоединить нашу поликлинику к Видной городской больнице, им это не удавалось. Мы доказывали, что мы... Скажем так, хорошо живем и не надо портить нашу жизнь. Во всех других поликлиниках, особенно когда руководителем э, Видовской городской больницы был некто Барсук, произошли ухудшения. Людей, которые подолгу работали, просто уволили. Там поставили каких-то совершенно других людей. Вот. Ну а у нас, слава Богу, поскольку это автономное учреждение они просто не смогли заменить ни лучших врачей, ни э, руководителя поликлиники. Вот. А у нас, кстати, очень достойный руководитель. И в результате, если взять по ковиду, ну, когда вот возникли а, такие сложности, ну, там, испытания, то наша поликлиника одной из лучших э, считается. И, ну, по степени реагирования, по возможностям мы им, конечно, помогаем, оплачиваем различные там счета, чтобы они не без лучше денег у них совсем нет, только на зарплату. и Но ну, все, больше не хватает. Поэтому машины мы им предоставим, много чего делать. А теперь опять новый министр, новая власть, и опять у них там идея присоединить к Вимульской городской больнице нашу поликлинику. Я созванивался с руководителем, объяснял ему, что на самом деле произойдет. Да. Две секунды. Нет. Я созванивался с.. Руководителем с главным врачом ведомской городской больницы объяснил ему, что он должен донести до своих руководителей, но ну, сам я до замминистра дозвониться не могу, их все именно на нет, а я даже по телефону секретарь не отвечаю, вот, что мы в этом случае вынуждены будем как бы так, организовать ведомственную поликлинику. Врачей всех перейти, должны попросить перейти к нам, и сами будем работать с МС. Потому что это возможно. Частные клиники, они имеют такую возможность работать с МС. Но тогда уже они просто меньше отчетности получат, у них получится так так, проблема, связанная именно с заполнением бумаг. У них же врачи сейчас огромное количество времени тратят не на работу с пациентами, не на лечение, а на то, что они отписываются, там целый штат уже нужно содержать, чтобы только выполнять все эти иногда совершенно бездумные требования Минздрава. А третий вариант, я говорю, слушайте, ну если у вас много денег, ну купите тогда поликлинику, тогда вроде как мы уйдем отсюда или будем строить что-то другое. Вот. Ну, покупать они, как он сказал, не собираются. Значит, вопрос еще на рассмотрении. Но если, как он сказал, вы перейдете к нам, ну, в Видновскую городскую больницу, то никаких денег вы не получите. То есть мы даже аренду платить не сможем. Я говорю, подожди, а какой смысл, если вы двух нищих объединяете, Э, Смысл-то в чем? Ну, нормально работали, ну да, мы им помогали. Но это была наша поликлиника, ну, амбулатория. А если мы всей видной городской больницей помогать не сможем и не будем, это не тот случай, когда мы им посылали там антисептики ну, в момент ковида или еще что-то делали. Это совсем другая история. Поэтому надеемся на здравый смысл, что они наконец поймут, что трогать нас не надо, что коллектив э, достаточно стабильный успешный вот сейчас третий терапевт работает начал детский э, педиатр вот. ну и в общем мы этим всем занимаемся поэтому надеемся на благоразумие иначе придется опять мы не допустим как это было с дворцом культуры со школой чтобы поменяли руководство амбулатории чтобы поменяли э, лучших врачей убрали поставили своих а у них такой интересный принцип сразу не так начинает менять э, уже служивших, может быть, верой и правдой в стране терапевтов, ну, врачей и значит, своих приводят. А у нас же все хорошо, все живут здесь, все друг друга знают. Такая хорошая территория социального оптимизма. Вот мы ее такая ставим.